Итак, здравия, друзья! С вами на связи Залевский Денис. И сейчас я хочу вам э, прочитать под видео вот такой вот документ э, в 22 страницы. Э, в этом документе описывается первоначальная концепция Призм. Э, Чтобы вы понимали, что такое Призм. Призм это народная криптовалюта, которая имеет... Э, особенности уникальные которые не имеет больше ни одна другая единица то бишь если вкратце то биткоин подвержен значит контролю то есть он центрирован на тех кто имеет большие мощности также сама другие валюты которые по типу эфириум они центрируются по самым большим вкладам. То есть тот, кто имеет там самые большие вклады, суммы, да, они имеют возможность контролировать эту валюту. Соответственно, тот, та валюта, которая имеет контроль, она уже не может быть децентрализованной и значит, равной для всех. Поэтому мы выбираем призм, потому что это единственная криптовалюта, которая не зависит ни от чего, не привязана ни к какому железу, никакой материи. То есть это выразиться образно, если да то, как сперматозоид выпускает в яйцеклетку, то же самое призом призм выпустили в сеть. Все, он там живет и развивается. и у человека, имеющего свой кошелек, э, там лежат деньги, да, если он их туда положил, либо ему подарили монетку. Э, они принадлежат только ему. Они больше никуда не уходят, никем не используются, никто их э, на своих счетах там, не крутит и так далее. Они лежат и растут. Э, постоянный рост. На данный момент <coughs> криптовалюта призм пока еще не вышла на, на ICO. Это сделано именно для того, чтобы как можно больше людей могли приобрести ее по низкой цене. Сейчас один призм стоит 1 доллар. Но вот эта цена искусственно удерживается, потому что уже давно эта валюта могла уйти на ICO, имеет для этого все возможности. И э, цена там уже минимум была бы 100 долларов за призм. Как прогнозируют э, экономисты различные, то к марту месяцу 2018 года призм может стоить уже от 1000 до 5000 долларов. Но э, я объясняю опять же, да, что э, выход на ICO пока придерживается для того, чтобы люди могли по максимуму зайти по то есть в максимуме, в максимуме количество людей могло зайти по доступной цене в призм все об этом мы еще поговорим с вами более подробно сейчас хочу вам прочитать именно вот этот документ который описывает в себе все особенности все нюансы поведения этой криптовалюты и После того, как вы прослушаете это видео, либо прочитаете документ, который будет, он будет прикреплен под этим видео, то для вас в принципе не останется вопросов по тому, надо ли пользоваться этой валютой, либо нет. Итак, друзья, приступим. Биткоин первая в мире децентрированная. Так, сейчас мы покрупнее сделаем чтобы было поудобнее читать. Угу. В мире децентрализованная цифровая валюта, позволяющая легко хранить и передавать криптографические монеты, используя P2P, сеть для передачи информации, хеширование в качестве сигнала синхронизации для предотвращения двойного расходования средств, а также мощную систему сценариев для определения владельца монет. Биткоины взаимозаменяемые, выступая в качестве нейтрального средства обмена. Биткоины могут обладать специальными свойствами, поддерживаемыми либо имитентом, либо публичным соглашением, и имеют стоимость, независимую от номинальной стоимости, лежащей в его основе. Призм это криптографическая валюта нового поколения, полностью децентрализованная <coughs> P2P-электронная платежная система, реально работающая без участия третьей стороны. Система способна обрабатывать транзакции надежно, быстро и эффективно, в размере 1000 в час или более. Стимулировать людей к участию в обеспечении безопасности сети, масштабироваться на глобальном уровне с минимальным расходом ресурсов с возможностью запуска на любом устройстве. Ключевым преимуществом призм является уникальная технология парамайнинг, которая нет больше ни в одной из существующих криптовалют. Но об этом позднее. Тут приводится содержание. Мы видим введение, технологии ядра, проф стейк, модель Proof of Stake в призм, монеты, сетевые узлы, блоки, создание блоков, базовое целевое значение, целевое значение, совокупная сложность, алгоритм форжинга, баланс, лизинг, аккаунты, свойства баланса аккаунта, кошелек. Транзакции, комиссия за транзакции, подтверждение транзакций, сроки транзакций, создание и обработка транзакций, парамайнинг, механизм работы, структура последователей, основа криптографии, алгоритм шифрования, основные особенности, продвинутый клиент JavaScript, базовые платежи, портативность девайса, concerns, атаки Proof <coughs> of ничего на кону. История так. Приложение. Решение для некоторых проблем биткоина, используемое в призм. <coughs> Итак, введение. Призм это 100% Proof of Stake, криптовалюта, построенная на ядре NXT, написанная на языке Java 1 NXT, с открытым исходным кодом. Уникальный алгоритм NXT Proof of Stake не зависит от какой-либо реализации, концепции, возраста монеты используемые другими криптовалютами Proof of Stake, и устойчив к так называемым «атакам» Noting. Ничего <coughs> as Общее количество 10 миллионов доступных монет было распределено в блоке ген... Генезиса. Криптография э, Курв 255.19 используется для обеспечения баланса безопасности и требуемой вычислительной мощности, наряду с часто с более часто используемыми алгоритмами хеширования sha 256. Блоки генерируются в среднем каждые 60 секунд аккаунтами, которые не заблокированы на сетевых узлах. Призм перераспределяется посредством включения комиссий за транзакции, которые зачисляются аккаунту, когда он успешно создает блок. Этот процесс известен как форжинг и схож с понятием майнинг используемую другими криптовалютами. Транзакции считаются безопасными после 10 подтверждений блока, а текущая архитектура и размер блока PRISM позволяют обрабатывать до 367 200 транзакций в день. Призм включает в себя реализацию функции Transparent Forging, которая позволит увеличить производительность обработки транзакций на два порядка с помощью алгоритма генерации детерминированного блока в сочетании с дополнительными механизмами безопасности сети. Технологии ядра <coughs> Proof of Stake В традиционной модели Proof of Work, используемой большинством криптовалют, безопасность сети обеспечивается участниками, выполняющими работу Work. Они вкладывают свои ресурсы время вычисления и обработки, чтобы сверять транзакции с двойными расходами и налагать внеочередные расходы на тех, кто попытается свер... свернуть транзакции. За эту работу участники награждаются монетами, причем их частота и сумма варьируются в зависимости от рабочих параметров криптовалюты. Этот процесс известен под названием майнинг. Частота генерации блоков, определяющая каждое доступное вознаграждение за майнинг криптовалюты, как правило, должна оставаться постоянной. В результате трудоемкость требуемой работы для получения вознаграждения, должна увеличиваться по мере увеличения работоспособности сети. По мере развития сети Proof of Work у индивидуального пользователя становится меньше стимулов для поддержки сети, поскольку их потенциальная награда распределяется среди большего числа коллег. В поисках рентабельности майнеры продолжают вкладывать ресурсы в специализированное и запатентованное оборудование, которое требует значительных капиталовложений и высоких текущих энергетических затрат. С течением времени сеть становится все более централизованной, так как более мелкие партнеры, те, кто может выполнять меньше работы, выпадают или объединяют свои ресурсы в пулы. Создатель биткоина Сатоши Накамото предназначал, чтобы сеть биткоина была полностью децентрализованной, но никто не мог предугадать, что стимулы, обеспечиваемые, обеспечиваемые системами Proof of Work, приведут к централизации процесса майнинга. Это приводит к возможности уязвимостей. GH IO pool биткоина в прошлом достиг 51% мощности майнинга биткоина. Верхние 5 пулов майнинга биткоина составляют 70% мощности хэширования сети. Концепция децентрализации находится под угрозой полной потери. В модели Proof of Stake, используемой PRISM, сетевая безопасность регулируется партнерами, имеющими долю в сети. Стимулы, обеспечиваемые этим алгоритмом, не способствуют централизации, как алгоритмы Proof of Work, и данные показывают, что сеть PRISM остается высоко децентрализованной с момента ее создания. Большое и растущее количество уникальных аккаунтов, вносящих блоки в сеть и 5 топовых аккаунтов генерируют 35% от общего количества блоков. <coughs> Модель Proof of Stake в PRISM <coughs> PRISM использует систему, в которой каждая монета на счете может использоваться как мини-устройство для осуществления майнинга. Чем больше монет содержится в аккаунте, тем больше вероятность что аккаунт получит право на создание блока. Общая награда, полученная в результате создания блока, представляет собой сумму комиссий за транзакции, расположенные внутри блока. Призм не создает никаких новых монет в результате создания блоков. Перераспределение призм происходит в результате того, что генераторы блока получают комиссионные за транзакции, поэтому термин «forging» используется в данном контексте «создавать отношения или новые условия» вместо «майнинг». Последующие блоки генерируются на основе проверяемой, уникальной и почти непредсказуемой информации из предыдущего блока. Блоки связаны в силу этих связей, создавая цепочку блоков и транзакций, которые можно проследить вплоть до блока генезиса. Время генерации блока ориентировочно 59 секунд, но изменения вероятности привели к тому, что среднее время генерации блока может составить 80 секунд. Случаются и более длинные интервалы блоков. Безопасность цепочки блоков, блокчейн, всегда имеет значение в системе Proof of Stake. Основные принципы алгоритма Proof of Stake в PRISM. Совокупное значение сложности сохраняется в качестве параметра в каждом блоке, и каждый последующий блок получает свою новую сложность от значения предыдущего блока. В случае двусмысленности сеть достигает консенсуса, выбирая фрагмент блока или цепи с наивысшей кумулятивной сложностью. Это более подробно описано в разделе 2.4.1. Чтобы владельцы учетных записей не перемещали свои средства с одной учетной записи на другую, злоупотребляя с целью получения возможности генерации блоков, монеты должны быть стационарными в пределах аккаунта для 1440 блоков, прежде чем они смогут внести свой вклад в процесс генерации блоков. Монеты, отвечающие этому критерию, способствуют эффективному балансу счета, и этот баланс используется для определения вероятности форжинга. Чтобы злоумышленник не мог создать новую цепочку на всем пути от блока Генезиса, сеть позволяет только реструктуризацию цепи. 720 блоков, расположенных за текущим блоком. Любой блок, представленный на высоте ниже этого порога, отклоняется. Этот порог перемещения можно рассматривать как единственную фиксированную контрольную точку призма. <coughs> Из-за крайне низкой вероятности того, что какой-либо аккаунт возьмет на себя управление блокчейн, создав собственную цепочку блоков, транзакции считаются безопасными, если они закодированы в блок, который составляет 10 блоков, расположенных за текущим блоком. 2.2 <coughs> Монеты Первоначальная эмиссия – 10 миллионов призм. Монеты были выпущены с созданием блока Генезиса, первый блок в, цепочку, в цепочке блоков призм. Примайнинг реализуется во всех странах мира по номинальной стоимости, ограниченными партиями для достижения стартовой децентрализации призм. Общий объем выпуска составит 6 миллиардов призм. Аккаунт Genesis генерирует монеты по сигналам парамайнинг. Сигнал отправить монеты на определенный кошелек до предела минус 600 триллионов призм. Существование антитокенов в Genesis имеет несколько интересных побочных эффектов. Все токены, монеты, отправленные на аккаунт Genesis, эффективно уничтожаются, так как отрицательный баланс аккаунта отменяет их. Основная функция призм традиционная платежная система, но она была создана, чтобы сделать гораздо больше. 2.3. 3 сетевые узлы. <coughs> Узлом сети призм является любое устройство. Так, все в зарядку. <coughs> Узлом сети призм является любое устройство, которое вносит транзакцию или данные блока в сеть. Любое устройство с программным обеспечением призм рассматривается как узел. Узлы могут быть подразделены на два типа ⁇ маркированные и обычные. Маркированный узел ⁇ это просто узел, который помечен зашифрованным токеном, полученным из личного ключа аккаунта. Этот токен может быть декодирован, чтобы показать конкретный адрес учетной записи призм и баланс, которые связаны с узлом. Акт размещения маркировки на узле добавляет уровень подотчетности и доверия, поэтому узлы с маркировкой более надежны, чем узлы, не имеющие маркировки в сети. Чем дольше баланс аккаунта привязан к маркированному узлу, тем больше доверия уделено этому узлу. В то время как злоумышленник может захотеть маркировать узел, чтобы заслужить доверие в сети, а затем использовать это доверие в злонамеренных целях, барьер для входа стоимость призм, необходимое для создания адекватного доверия, препятствует такому злоупотреблению. Каждый узел в сети PRISM имеет возможность обрабатывать и передавать и транзакции, и информацию блоков. Блоки проверяются по мере их получения от других узлов, а в случаях, когда проверка блока не выполняется, узлы могут быть занесены в черный список временно, чтобы предотвратить распространение, распространение недействительных данных блока. Каждый узел имеет встроенные механизмы защиты DOS, которые ограничивают количество сетевых запросов от любого пользователя до 30 в секунду. 2.4. Блоки. Как и в других криптовалютах, Ledger, главная книга операций. Транзакции PRISM строится и хранится в связанной цепочке блоков, известной как блокчейн. Эта книга обеспечивает постоянный учет транзакций, которые имели место быть, а также устанавливает порядок, в котором были совершены транзакции. Копия блокчейн хранится на каждом узле в сети PRISM, и каждый аккаунт, который не заблокирован на узле, путем предоставления закрытого ключа этой учетной записи, имеет возможность генерировать блоки при условии, что по меньшей мере одна входящая транзакция в аккаунте была подтверждена 1440 раз. Любой аккаунт, соответствующий этим критериям, называется активным аккаунтом. В PRISM каждый блок содержит до 255 транзакций. Все они предваряются хедером в 192 байта, который содержит идентифицирующие параметры. Каждая транзакция в блоке представлена максимум 160 байтами, а максимальный размер блока 32 килобайта. Все блоки содержат следующие параметры. Версия блока, значение высоты блока и идентификатор блока, временная метка блока, выраженная в секундах от блока генезиса, ID аккаунта создавшего блок, а также открытый ключ аккаунта, идентификатор и хэш предыдущего блока. Количество транзакций, хранящихся в блоке. Общая сумма призм, представленная транзакциями и комиссиями в блоке. Данные транзакции для всех транзакций, включенных в блок, включая их, так, так, так, так, так. Включая их идентификаторы транзакций. Длина полезной нагрузки блока и значение хэш-функции полезной нагрузки блока. Сигнатура генерации блока. Сигнатура для всего блока. Базовое целевое значение и кумулятивная сложность для блока. 2.4.1. Создание блоков. Форжинг. Три значения являются ключевыми для определения, какой аккаунт имеет право генерировать блок, какой аккаунт получает право на создание блока и какой блок считается авторитетным во время конфликта. Базовое целевое значение, целевое значение и совокупная сложность. Базовое целевое значение. Чтобы выиграть право форжить, генерировать блок, все активные аккаунты PRISM конкурируют, пытаясь создать хэш значения, которое ниже заданного базового целевого значения. Это базовое целевое значение изменяется от блока к блоку и выводится из базового целевого значения предыдущего блока умноженного на количество времени, которое потребовалось для генерации того блока. Целевое значение. Каждый аккаунт рассчитывает свое собственное целевое значение на основе текущей эффективной ставки. Это значение равно t равно tb умножить на s и умножить на be. А где... Оп. Вот так вот сделаем. Где Т новое целевое значение, tb – базовое целевое значение, С время, прошедшее с момента последнего блока в секундах, be – эффективный баланс аккаунта. <coughs> как видно из формулы, целевое значение растет с каждой секундой, прошедшее с момента времени предыдущего блока. Максимальное, так, максимальное целевое значение составляет… 1,53722867 умножить на 1017. А минимальное целевое значение составляет половину базового целевого значения предыдущего блока. Это целевое значение и базовое целевое значение одинаково для всех учетных записей, пытающихся форжить на вершине какого-то определенного блока. Единственным определенным параметром аккаунта является эффективный параметр баланса. Совокупная сложность. Совокупное значение сложности получается из базового целевого значения по формуле. Значит получается сложность текущего блока равна сложность предыдущего блока плюс 2 в 64 степени. И разделить на базовое целевое значение текущего блока алгоритм форжинга каждый блок в цепочке имеет параметр генерации подписи для участия в процессе форжинга блока активный аккаунт криптографически подписывает предыдущий сгенерированный блок своим собственным публичным ключом это создает 64 байтовую подпись которая затем хэшируется с использованием SHA 256 первые 8 байт полученного хэша дают число называемое хит аккаунта хит сравнивается с текущим целевым значением если вычисленный хит ниже целевого то следующий блок может быть сгенерирован как отмечено в формуле целевого значения целевое значение увеличивается с каждой секундой. даже если в сети всего несколько активных аккаунтов один из них в конечном итоге будет генерировать блок, потому что целевое значение станет очень большим. Следствием этого является то, что вы можете оценить время, которое потребуется для любого аккаунта, чтобы форжить блок, сравнив значение хита того аккаунта с целевым значением. Последний пункт имеет большое значение, так как любой узел может запросить эффективный баланс для любого активного аккаунта. Имеется возможность пройти через все активные аккаунты, чтобы определить их индивидуальное значение хита. Это означает, что с разумной точностью можно предсказать, какой следующий аккаунт выиграет право форжить блок. Атака перетасовки может быть спровоцирована путем перемещения доли в аккаунт, который будет генерировать следующий блок, что является еще одной причиной, по которой ставка призм должна быть стационарной для 1000 440 блоков, прежде чем она сможет внести свой вклад в форжинг через эффективное значение баланса. Интересно, что новое базовое целевое значение для следующего блока не может быть разумно предсказано. Поэтому практически детерминированный процесс определения, кто будет форжить следующий блок, становится все более и более ст стохастическим, поскольку предпринимаются попытки предсказать будущие блоки. Эта особенность алгоритма форжинга PRISM помогает сформировать основу для разработки и, ре, и реализации алгоритма Transparent Forging – прозрачный форжинг. Когда активный аккаунт получает право на создание блока, он объединяет до 255 доступных неподтвержденных транзакций в новый блок и заполняет блок всеми его необходимыми параметрами. Этот блок затем транслируется в сеть в качестве кандидата в блокчейн. Величина полезной нагрузки, генерирующей аккаунт, и все подписи на каждом блоке могут быть проверены всеми сетевыми узлами, которые это получают. В ситуации, когда сгенерировано несколько блоков, узлы будут выбирать блок с наивысшим накопленным значением сложности как авторитетный блок. Поскольку блок данные распределяются между участниками одноранговыми узлами, обнаруживаются форки, неуполномоченные фрагменты цепи и демонтируются путем изучения значений совокупной сложности цепей, хранящихся в каждом форке. Лизинг баланс. Поскольку возможность какого-либо аккаунта заниматься форжингом основана на параметре эффективного баланса, можно... Так. Поскольку возможность какого-либо аккаунта заниматься форжингом основана на параметре эффективного баланса, можно сужать полномочия форжинга с одного аккаунта на другой, не отказываясь от контроля токенов связанных с аккаунтом. Используя транзакцию типа контроль учетных записей, владелец аккаунта может временно уменьшить фактический баланс счета до нуля, добавив его к эффективному балансу другого аккаунта. Влияние форжинга целевого аккаунта так, увеличивается до конца периода времени, указанного владельцем оригинального аккаунта, после чего фактический баланс возвращается в исходную учетную запись. Аккаунты, использующие арендованные мощности для форжинга, чаще генерируют блоки и получают больше транзакционных сборов, но эти комиссии автоматически не возвращаются на арендные счета. Однако с небольшим количеством кодирования эта система позволяет... Однако с небольшим количеством кодирования эта система позволяет создавать более-менее надежные пулы форжинга, которые могут делать выплаты участникам.